Всем привет и с вами снова Олег Факеев Сегодня поговорим об истории У меня мама историк И поэтому историю я не любил Я не разбирался в царях В династиях В войнах, какие они В каком порядке шли, кто когда захвачивал Какие были причины истоки революции И больше всего мне не нравилось Когда я повзрослел и понял, что Политика влияет на историю Что летописи, оказывается, переписывались Иероглифов, фараонов перебивались, и мы на самом деле не знаем, где правда жизни и как оно там было. А еще мне нравится, что после того, как Советский Союз развалился, стали переписывать историю Руси. Была Русь Киевская, потом стали искать истоки в Великом Новгороде, потом сказали, нет, на Старом Ладоге находятся корни древнерусского государства. Но все это неправда. Почему неправда? Потому что я прочитал вот такую книжку, купленная за 30 рублей, золотая серия, но я бы назвал, наверное, желтой серией, зато там популярно рассказано о том, о чем не говорят и не изучают в школе. Примерно 4 века русских царей, из которых мы в школе знаем немногих. Мономаха, князя Владимира, Юрия Долгорукова, ну и Александра Невского, им тут все и заканчивается. Да, еще Рюриковичи первые из них были. Так вот, в этой книжке на одной из первых страниц написано «Откуда идет история государства русского». И я вам сейчас этот фрагмент покажу. Восьмая страница. Я стараюсь держать ровно, если нужно, ставьте на паузу. Качество должно быть достаточно хорошее. Речь идет об Иакимовской И летописи. Которая на самом деле не сохранилась, но все на нее ссылаются. И очень важно, что, вот где мой палец, некоторые описанные факты подтвердились археологическими раскопками. Это очень важно. Ну а дальше читаем. От Скифа до Вандала. Государство основали сыновья князя Скифа, братья Словен Рус, или Словен Рус, Словен будет, наверное, правильно, которые пришли к озеру Ильмень. И два города поставили Словенск. Которые предполагают или считают, что стал а, великим Новгородом, а второй город Старая Руссо, Нынче Старая Руссо. А здесь нужно сказать следующее: что а, в истории бывает такое, что город переименовывают. То есть был назывался одним именем, а кто-то решил назвать другим именем. Но у нас даже при Сталине такой был Сталинград, Волгоград, Царицына еще Куйбышев, э, там, не знаю. Куча примеров в истории. Но есть одна очень важная деталь. Если рядом с городом новый город строится рядом, то его, как правило, называют новый город. То есть был город, стал Новгород, новый город. Или, например, Казань есть, Казань как город, а есть Иске-Казань или Старая Казань. Соответственно, что можно сделать, какой вывод можно сделать из только что прочитанной фразы? Что то, что сейчас Новгород, это точно не тот город славян. Он, возможно, рядом построен. А вот руса, она старая руса. то есть тот город, который находится на старом месте. Так что по поводу Новгорода еще вилами на воде описано, а вот, стало быть, и старой русы, и пошла история государства российского. А сейчас еще один фрагментик, как быстро были очерчены границы нашей страны на западе. Но нас интересует страница номер 10, на которой написано вот что. «У гостомысла было трое сыновей». В честь старшего выбора после разгрома варягов он выстроил город, получивший название Выборг. Мы все прекрасно знаем, где он находится, и сейчас он находится на границе. Славен младший поставил город Словенск, впоследствии переименованный его сыном, в Изборск. Это недалеко от Пскова, и там тоже сейчас наша граница. И так, так, так, что-то еще я хотел здесь показать. Да, нет, наверное, все. Вот. Вот два ключевых города, которые определяли границу государства российского. И стало быть, мы примерно в тех же границах и живем. Ну, а что же Рюрик? А Рюрик появляется только в главе номер два. Он действительно жил там где-то в районе Старой Ладоги. Или поделились они как-то так. Сейчас мне даже не найти, где это быстро. А, ну, в общем, точно после Словена и Русы, которые построили славенск и Русу, то бишь Старую Русу. Так, но ну вот этот фрагмент на 14 странице, как они в Старую Ладгу попали. Читаем. «Рюрик пришел и сел в Новгороде, то есть город уже был, и, возможно, он построен был рядом со Славянском. Синеус и Трувер обосновались в Белозере и Изборске, то есть это города тоже уже были, тоже уже были. И срубил город Ладгу, когда... Когда-когда? В девятом веке. А, да, здесь говорится, что Рырик обосновался в Старой Ладге, а потом переселился в Новгород на Ильмень. Вот такая она непростая история, история государства российского. Но правда ли это или нет, никто на самом деле не знает, потому что нет достоверных исторических источников, поэтому и переписываете учебники истории, и обидно мне за нашу родину, не зная ее настоящих истоков. Все перемешано, все перемешано в тьме веков. Но в этой книжке меня порадовал еще один интересный момент: оказывается, на Руси на рубеже X века жили евреи, и им досталось от славян, потому что занимались они ростовщичеством. Сейчас покажу про них фрагментик. Итак, страница 85. Так, 13 год, то есть 12 век. Тык-тык-тык. Решили, что мономах нужен на русском престоле. Киевляне не захотели. А вот тут. Вот, интересно, вот, вот это место. Под эту марку досталось местный время, с которыми Киевлян давно назревал конфликт. Тем пришлось запреться в синагоге, и несколько дней держать оборону. Вот. Ну и Манамах поехал спасать а, по столицу. А тут что еще? Да-да-да-да-да. Да, вот объясняют они. Вот-вот-вот. Межнациональная рознь даже пресного князя погасить не смог. Являю требования медленно решить вопрос о положении в Киеве евреев, которые при имели большую власть, разорили многих русских купцов и занимались ростовщичеством. Угнетали должников неверными Ростами, ну, видимо, процентами Поселились в домах между христианами, чего раньше не бывало Ну, меня в этом фрагменте удивил только один момент Что все евреи, которые жили в Киеве, спрятались в одной синагоге То есть их было немало, но, видимо, насолили они киевлянам крепко Наверное, после этого их отправили куда-то поближе к морю или к Одессе На самом деле... Там вышел специальный указ, по которому с евреями фактически решал делать все, что угодно за то, что они ростовсическим занимались. Но это опять летопись, и никто не знает, правда это была или неправда. И я думаю, что в те времена, хотя и не знали слово «рейдерский захват», но фактически, прочитав эту книгу, понятно, что русские князья в период междусобных войн занимались рейдерскими захватами. И выглядело это примерно так. Поехал один князь там и создали на войну, в это время другой из Новгорода прискакивает и занимает его трон. И говорит, ты знаешь, а тебя ты правильно туда посадили, я вообще должен это место занимать. Дальше смотрит, у кого дружины сильнее. А если считать, что по тем временам 7 тысяч воинов это было гигантское войско, а города были маленькие, то большую армию сколотить одному было очень сложно. Лишь объединившись с кем-то, войдя в союз, можно было это сделать. Ну а дальше практически так же, как у нас. Объединились два человечка, организовали предприятие, говорит, ну давай Киев захватим, власть поделим, я здесь, ты там, захватили. А потом тот, кто в Киеве говорит, ну слушай, я теперь царь на всей Руси, а вот ты плохо себя ведешь. И вот еще сын у меня есть и пара племянников, которым я тоже что-то обещал, там тут городишко дать, там земли нарезать. Так что не обесудь, но вот то, о чем мы договаривались, не сбудется. И пошла новая волна. Но несмотря на это, нашла русь -матушка в себе силы в конце концов объединиться и стать большим и сильным государством. И надеюсь, что и будет, и дальше она сохранить целостность свою, силу умножить, процветать, и люди будут гордиться историей своей страны, изучать ее. И история страны нашей, она многонациональна, поэтому даже если в 12 веке и досталось евреям, в Киеве жить сейчас надо дружно, и, как говорится, кто старый помянет, тому голосон. С вами был Олег Факеев. А сейчас небольшой бонусный фрагмент из крепости, который и по нынешний день стоит на границе нашего государства. Правда, она уже не несет военного и стратегического значения, но напоминает о былой мощи и славе русского оружия. И вот торжественный момент. И сейчас мы находимся в знаменательной точке на границе нашей страны. Вот наш российский флаг. Вот за ним проходит граница. Сейчас мы ее покажем крупным планом. Вот по этому мосту проходит граница между Россией и Эстонией. А как река называется, кстати говоря? А, река Нарва. А, там мы видим Нарву. И вот она, Нарская крепость. Нарская крепость. А вот там Россия. И за нашими стенами Ивангородская крепость гордость за на нашу страну и не хватает мне только гимна громко со звуком направленным в сторону Евросоюза.